Уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа, в сегодняшней церемонии было много праздничных, торжественных моментов. Вступление в должность президента – это, конечно, торжественный ритуал. Но мои слова были не только данью ритуала. В словах клятвы президента сама суть работы на этом посту, в том, что присяга приносится народу, ее истинный смысл. Я считаю важным подчеркнуть сегодня, история и судьба страны не начинается с избрания нового главы государства и не заканчивается с его уходом. Мы продолжаем работу тех, кому пришлось все делать впервые, одновременно решать множество сложных задач. Не было ни готовых рецептов, не было никакой гарантии успеха. И сегодня, говоря это, я хочу поприветствовать здесь, в этом зале, первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех. с кем работал все эти месяцы. Люди поверили не только мне одному. Они увидели слаженность команды, почувствовали наше единство, желание трудиться на совесть, приносить реальную пользу. Очень важно, что круг наших единомышленников не ограничивается только Кремлем и только Белым Домом. У нас есть поддержка и в федеральном собрании, есть поддержка в регионах страны. То, что мы предлагаем, принято обществом. Эти подходы, эти идеи родились и проросли в самом обществе. И только потому оказались востребованными. И впредь наши действия и планы останутся предельно открытыми. Мы обязаны быть честными перед гражданами. Только тогда мы не потеряем их доверие, сможем опереться на их поддержку. Дорогие друзья, позади остались крайности нашего политического начала, демократического политического начала, нашей демократической молодости. Многие ошибки были неизбежны, но за это время и власть, и общество сильно выросли и, конечно, повзрослели, обрели уверенность и зрелость. Мы не будем обещать скорого чуда, но готовы профессионально и оперативно браться за дело. Сегодня есть общий настрой на работу у правительства, у депутатов Федерального собрания и, что очень важно, у наших избирателей. А значит, есть то реальное согласие, о котором мы мечтали и к которому так долго стремились. Конечно, мы еще будем спорить о частностях. И по-крупному можем поспорить. Но убежден в главном. У нас одна цель. Достоинство страны и достаток граждан. И власть обязана держать эту высокую планку. Завершая этот непростой день, Хочу еще раз поблагодарить всех за сотрудничество и выразить надежду, что полученный сегодня заряд энергии и нашего единения может и дальше помогать нам, помогать понимать друг друга и просто помогать друг другу, а в конечном итоге всем нам достойно поработать на Россию. И последнее. Срок президентства, он, конечно, определен Конституцией. Но если мы служим стране, мы будем служить ей всю жизнь. Независимо от должности и регалий. Это нравственный долг всех, кто верит в Россию. И сегодня лучший пример тому нам являют президент Советского Союза и первый президент Российской Федерации. Я предлагаю тост. Предлагаю тост. За благополучие и процветание нашей страны. За мир и согласие на российской земле. Да здравствует народ Российской Федерации. Да здравствует Великая Россия.